Рада приветствовать вас на своем канале, дорогие подписчики и гости канала. В сегодняшнем видео я хотела бы сделать небольшой обзор опрос по шапочкам. Для примера я связала три зимние шапочки с отворотом, с разным основным узорчиком и помпончиками. Данные шапочки можно носить и без помпона, так как я делаю достаточно аккуратную макушечку. Также я хотела, чтобы вы проголосовали в комментариях, какая шапочка и моделька вам нравится больше, чтобы иметь представление о вкусах и предпочтениях своих подписчиков и гостей канала. Шапочка-победитель выйдет на моем канале как мастер-класс первый. Сейчас достаточно много видов и разнообразия вязаных шапочек, поэтому в видео предоставляю я вам три основных вида. Это рельефным узорчиком, объемным пышным на примере узора колоски и на примере узора плетеночки это перекрещенные жгуты, ораны, какие-то различные... Перехлестики. Также хочу поинтересоваться, что лучше. Как на ваш взгляд, лучше видео по разнообразным шапочкам, весенним, осенним, зимним, с отворотиком без, либо же завершенные уже образы, варианты это шапочка и снут под нее. Мне очень важно ваше мнение и советы. Также я благодарна тем, кто оставляет в комментариях какие-то нюансы, которые видно со стороны. И я стараюсь максимально больше их учитывать в дальнейшем при работе также не забывайте лайкать мои видео я э, вижу вашу поддержку и э, скажем чувствую что я не зря занимаюсь видео и для улучшения видео со своей стороны я также стараюсь регулярно менять камеру улучшать освещение вот и конечно же с вашей стороны хочу отдачи это активности это различные лайки это какие-то приятные комментарии в поддержку канала также кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь будет много чего нового и интересного. Голосуйте, комментируйте, приятного вам просмотра, всем хорошего настроения, пока-пока!